-салам. Когда ты идешь? Я на работу. Зачем? Какая Работа. какие моменты сделать. Красотка. Давай мы зададим тебе 32 вопроса, на которые ты должна будешь быстро-быстро ответить. Ты готова? Давай. Ты ждала нас увидеть? Э -э -э, как бы чуть-чуть. Чем ты занималась последние выходные? В гостях. Как прошел твой Новый год? Спала. Любишь наблюдать за салютом или выпускать их? Не люблю ничего. А если дочь сделает не то, что тебе захочется, твоя первая реакция? Ну, она имеет право выбора, я поговорю с ней. А что может заставить тебя плакать? Жестокость людей по отношению друг к другу. Сериал, который ты не можешь терпеть. Американский. Американский? Ну да. Имея на карточке миллион, кому бы ты их начислила? Конечно, проект Умрахач Знаете, честно <связать> ну, Наверное, распределила бы Машала а Сколько у девушки должны быть подруг Я не знаю, сколько должно быть Но я знаю, что они должны быть теми С кого можно брать пример Самая другую вещь, которую ты позволила себе не скажу <связать> <связать> Почему? Потому а, Твой обычный завтрак Каша, омлет а В каких случаях ты не спишь допоздна? Есть ли в голове какие-то мероприятия, идеи, там, планы, работы? Что тебе нравится в людях? Искренность, порядочность, уважение друг к другу, тактичность. Будь ты центром Вселенной, твой первый приказ о мира. Кто придумывал вопросы? Я вообще представить даже не могу, мне трудно ответить на него. Ну подумай, твой первый приказ. Слушайтесь и подчиняйтесь и доверяйте. А у кого больше минусов, у тебя или у мужа? Конечно, у мужа. Самая любимая кафешка? А, вообще в кафешке не люблю ходить, а так нравится. Читаешь, мануфактура, сальва. Каким ты видишь свое будущее? А, перспективным. Если бы у тебя было одно желание, что бы ты загадала? А, рай для себя, своих близких, семьи, окружающим. Что лучше получается, тратить деньги или зарабатывать? Все рационально. На тебя смотрят сейчас много людей. Скажи первое, что пришло тебе в голову. Подписывайтесь на проект Умрахадж, участвуйте. И, быть может, вы станете именно тем счастливым обладателем пуцовки. Это не реклама. Чего тебе вообще не понять? Двуличность предательства. Кого ты можешь назвать дураком? Человека. о чем ты частенько жалеешь о растраченных эмоциях а как давно ты ела чипсы вместе с кока-колой я не ем чипсы не с кока-колой вообще не, вообще не А ты забываешь чистить зубы по утрам нет конечно даже могу посоветовать чистить утром и вечером плюс полоскать а, за какой страничкой любишь наблюдать инстаграм а вообще, когда мне хочется вдохновиться приятными такими моментами, мне, я смотрю страницу Умрахач, вообще на самом деле, Камиля Магаева он сейчас показывает, потом за блогерами, за госструктурами, ну, в общем, вот так. А после назначения тебя в президенты, три вещи, с которых ты начала бы реализовывать в своей республике? Ну... Так, надо стать президентом точно, чтобы их реализовать. Первое, это построило бы мусороперерабатывающие заводы. Второе, это м -м, запретило бы строительство каких-либо сооружений на территории республики, за исключением некоторых. И второе, вела бы агрессивную пропаганду, рекламу против наркомании, алкоголя и так далее. Проще выступать на камеру? Для какой аудитории проще выступать на камеру? Главное, чтобы это было искренне, от души, грамотно, так без разницы. Твоя последняя книга, которую ты прочитала? Ну, так как я увлекаюсь психологией, последняя моя книга, читаю я ее сейчас, это Роберт Чалдини. Можно название, не буду говорить. Ладно. Как ты относишься к тем, кто тебя игнорирует? Ну, спокойно, смотря в чем игнорируют. Если обиделись, то найду пути выхода к ним. Если так. Передача на телевидении, которую ты сразу переключаешь. Я не смотрю телевидение, только живут. Да. Живу нормально в Инстаграме. Да. Сменила, сменила Тв на Инстаграм. Что бы ты в себе изменила? Со стороны, наверное, проще об этом сказать. Я не знаю, трудно ответить. Я всегда, как бы, стараюсь себя в чем-то ну, идти, в общем говоря, работать над собой как-то вот так. Твой любимый десерт. Последний вопрос. Я вообще не люблю десерт. Ну ладно. Так, последнее задание. Одно задание. Позвони сейчас маме и скажи что-нибудь приятное. <свы> Давно она мне денежку скинула. Надо поблагодарить. Алло, алло, мам. Привет. Как твои дела? Привет. Все прекрасно. Хотела тебя поблагодарить за то, что. Ничего, все хорошо. Хотела тебе спасибо сказать за подарок, который ты мне сделала. Я тебя очень люблю. Спасибо большое. То что ты мне денежку перекинула. Спасибо большое. Ладненько.